У нас уже надо за него за этого переста который называется кайф играл минус да симпотенький какой симпотенький он 20-го выйдет а не 21-го нападение ну да у него защиты нет личность ну да большой шифтер большой ком норман хотя 10 ранг почти ну, все я уже не, зачем на не зарож другого проходить была апнем потом по будет будем выбивать брока прокачаем кольца прокачаем ну и все. Смотрите, а какой скинчик. скинчик купил. Задонил купил. Мастен Пот. Зуевский. Гонатер ⁇ русский. А 4. Настер ⁇ тупой. Про. Да, он давно очень не играет. Все, все почисти стена. Дайте мне вопросы. Кто хочет кидать тебе вопросы, поиграй вместе. А пора искать Тиму. Осталось 3 минуты 50 секунд. Ой, давайте-ка под... Полежим. я сплю. Может, быть я по ТВ посмотреть? Это скучно нет? А, что я сейчас могу карту уже создавать. А ты еще уже. Давайте создадим карту, знаете, какую сейчас. Да, уже смысла нет, даже если игра попадет. По горячей дома. Горячо. Ой. Японцы. Вот У меня даже китайский есть. Могу на китайском что-то написать горе горечо горячо. я такую карту бомбезну. ебать ебать так удалось убрать всю а сейчас вот эта штучка пользует. Ой, у меня аж монитор. Я, да, я ты понимаю, что это не монитор. Но... Ой, я, я на лобоке никогда карты не создавала. Это как Так Как на лобоке карты создавать? Это ж... Это как сложно на лобоке карты создавать. Да, на лобоке сложно создавать карты. Как это? Ой. А, как это? Блин. Блин. Ммм. Mm. Ой, как взять? А, уже, конечно, началось. Пока этот тут карту создаю, уже можно поиграть, как бы. Ладно. Потом потом на дьявол. А сейчас другое Да, первый магазин магазин оперический значок я бы его мог купить если хотел лучше скин купить ничего ничего не сделает не зато просто три поражения и что в конце дает ничего вообще тут да бессмысленно проходить посильки мо есть ой сейчас осиками хорошо вообще Равно. Понятно. Да нормальную команду найти we'll Понятно. Да вы... Ассадо, <сх> ебать, ассадочка. Да, вызвали из команды. Аппену. Да <связанная> вы У тебя предложить бойца. Еще ничего нет, вот Понятно. Ищем дальше. а ага, одни и ту тоже. Одни тоже. Сама вообще одну и ту же. А ну, ай, я всегда бибик отпади, да, вымери, я вас недовижу. Я уже куда друзья пригласил даже. Как то, когда успели? Там, я уж видел в котле. А, Джой. тоже идет в жопу. Блин, помню, что по генерал газ, у тебя что? А ты возьми вот это. Так какой, Джесси? Ты даунка? Одну а, джесси. Ты возьми. Да вы... Мы... Сейчас будет еще она седа, подожди.